I'm Едем так быстро Пада бач моя Живую жвачку, и на рогате, а боте, эй, и Мину я вон тебе Дверь в красивую, дорогую мужчину Лучшие красотки, у меня на вилле Лучшие красотки, красивые, как слива Золотая карта, будет лучше силы, Лучшие друзья, это мои активы эй. Белый день залетает в мальчики рядом, топит газпул Здесь красивые, высокие Мы кидаем эти деньги на